Здравствуйте, меня зовут Дарига, я прошла курс «Имидж голоса и речи» Юлии Задорной. На данном курсе я познакомилась с интересными людьми. Также прошла мастер-класс с Евгением Жумановым. Данный курс я советую всем тем, кто желает улучшить навыки ораторского мастерства, а также самопрезентации.